Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов, который в составе думской делегации поедет наблюдать за выборами в Беларуси, хочет встретиться с задержанными россиянами, которых белорусские власти называют бойцами ЧВК Вагнер. Меня этот вопрос очень интересует, это очень важный момент. Пока с точки зрения законности, насколько это возможно сделать я не знаю, но я хочу посетить задержанных в Беларуси граждан России, — сказал он. По его словам, он имеет на это право как член Думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Кроме первого в группе наблюдателей Артем Туров, «Единая Россия» и Сергей Крючок, «Справедливая Россия». Лидер делегации Казбек Тайсаев неожиданно отменил поездку, поскольку прошел тестирование и выяснилось, что он заразился коронавирусом.